Всем приветики! Как дела, как настроение, чтобы неделька прошла замечательно и снова долгожданные прекрасные выходные. Ну а мы сейчас собираемся всей семьей и едем на дачу отдыхать, загорать, шашлычку покушать. Ох, красота какая, прям на природке, прям. Ох, ну а сейчас как обычно анекдотик. На борту самолета новенькая. Все Ордесса. Самолет набрал высоту. И командир говорит второму пилоту, «Слушай, ты здесь давай сам порули, а я схожу прозондирую». Уходит, час нету. Через час возвращается и говорит, «Ох, так-то ничего, но моя жена лучше». Второй пилот тоже уходит, час нету, полтора, возвращается и говорит, «Да, командир! Вы правы! Ваша жена лучше!»